сегодня начинается, но ну, я ненавижу летать ночью, хотя сейчас уже рассвет. Я сижу прямо около прохода им ничего интересного мне не светит. Я в Праге, короче, жалко, что я не выйду из аэропорта, пробуду здесь всего часик и смотрю дальше. Летел как в автобусе. Летел в автобусе. Просто ни давление ничего не скакало, прям вообще как... Едем в самолет. Мы имя опять объявляли по в аэропорту. Бежал. Меня отдельно привезли. И это очень маленький самолет. Здесь Здесь человек двадцать. я тут зашел в макдональдс я не успел вам снять что я ем тут осталось только кофе дело в том что я прошлой поездку еще был удивлен ценами на еду в макдональдс и сейчас я потратил на кофе и на маленький самый дешевый простой самый бургер который я никогда не покупаю дома потому что он и вкусный и очень простой я потратил 420 рублей это супер дорого Биг tasty стоит в россии 108, ну 200 пусть он стоит здесь он стоит почти 500 рублей 3 в два с половиной раза дару полтора раза дороже это странно проезжаем большую мельницу Тут, вон, Шино. Ну, понятно не мельница я думаю вы поняли у нас чувак едет с номерами борщ Сегодня второй день и сегодня я делаю татухи в этом замечательном доме. Кто такое рабочее место. Я снимаю на youtube блог, короче. Знаешь, что такое? Покажи татуху. Не видно там, да, особо? В мы тут выбрались уже второй день, выбрались в немецкую деревеньку, тут гуляем. Очень похоже, как в американских фильмах, я видел но там, собственно привет на немецком, надо. скажи, калашников туча, там. Тут пустырь, в принципе, нормально. Да Типа не продали здесь еще эти... Ну, как это? Участок не продали? Да, наверное. Вот. Ну, мне очень напоминает, как в американских фильмах, там идешь прямо, там такие домики, домики, домики везде. Я только в Америке такое видел. Вон там, вон, видно... Тебе русскую деревню напоминает это? Русскую? Вот это? Да. А вот здесь в Атуре по... все по-русски. Ябл... Дом очень красивый, такой необычный. Прям очень понравился. И он там, вон... Петрадуй, короче. Как правильно называется? Я тоже не знаю. Петродуй, наверное. А по-немецки как будет? Винкрафанладин. <Online>. Ну вот винкрафт Ладен. Из акцента сказал. Ο. О, Значит, надо накуриваться, чтобы по-немецки говорить. Мы тут идем по городу, короче. Ну, по, по, по, по деревеньке, и тут аппарат с сигаретами. А получается, как тут он работает? Расскажи. Кидываешь монетки просовываешь свой паспорт или права паспорт нужно завожу да, тебе в... должно быть 18-18 лет, да? 18 лет да? а если а я свои засуны не засуну 8... прокатит <свят> же э, русские наверное нет наверное нет да, да нет. они даже может, не поместятся по размеру когда выбираешь сигареты ага. то есть только у кого есть паспорт может купить и да? падают забираешь шикарно тут в магазинчик короче зашли тут пивас он продается брикетами ну все понятно как оптовый типа наверное да или нет ну, там чипсы стоят вверу Короче, в Германии, для всех, кто поедет, правильно говорит не евро по-русски, а ойро, вино, кредитное, поедите на цены, короче, Останавливайся. Это бухло для лилипутов. Отдел для лилипутов, короче. Выпил такой, что... все. Это вот мы сегодня возьмем чипсов все на вечер. Они примерно как моя нога. Чипсы. Это да! Блин, тут на камере непонятно, но... как кроссовочка маленькая. Маленькая бутылка. тут тебя отпускает куда-нибудь? Я только бутылку. Я только баночку. Да, только баночку. Будем делать, короче, с гриль, стейки. Это Италия, да? Это итальянский, вот здесь американский есть. отличается? чем она отличается? Ну, вот цены, в общем, смотрите. Три, пять, четыре, шесть, правильно сказать. Приятные очень дороги, приятная машина, очень так все комфортно, прям. Да. Audi, как Audi, модель? Audi 6. Audi 6. 6. Да. Там На красный, красный нажать надо поставить. Я буду комментировать. Дороги очень приятные, никаких там, ну, в принципе, как у нас в Татарстане хорошие дороги, здесь тоже. Единственное, радует, что нет этих ограничений, глупых каких-то там 20, где можно, нормальная дорога ехать можно, здесь 100-20 вот, едем, и все в порядке. Ну, не город, конечно, но я решил просто никогда не катался, и вот решил, что мне, мне нравится, не кайфую. Мы говорит, готовить будем стейки на гриле. Самый крутой. Ребрушки. ребрышки тоже, да. Сейчас покажем вам гриль. Это для YouTube теперь. <свеч> <свеч> так. Закрыл? Ты все да. Самое говорят круто. Да, самая крутая гриль в мире. Мерседес <свеч> среди грилей. Да. Как правильно? Вер... Вебер. Вебер. Вебер. Вот мы купили стейки, которые вчера вам показывали. В начинаем жарить. Ой, запах уже классный. Только положили специи. А специи уже были или мы. Да там? Были, да? Все. И пьем холодное какое-то немецкое пиво. И мне тут рассказали, что по культуре именно распития пива нужно первый глоток, открыто открыл, делать вот до ниже вот этой уро... вот этого уровня этой полоски. И еще на вот такую полоску, и вот такую полоску на наших бутылках не увидишь, потому что здесь эти бутылки постоянно сдают, и на заводе они вот так вот крутятся, едут и от этого стираются. У нас такого нет. С вами шеф-повар этого дома Иван. Он говорит, что вот здесь они минут полежали. и сейчас мы завернем их в поле, ну, в пленку, чтобы они потомились здесь уже без огня, просто набрали свой сок, наверное. Дошли. Дошли да. Ну вкусно выглядит. Почувствуйте, как пахнет. Сегодня второй день. Мы в торговом центре каком-то. Тут рядышком какие-то магазины. Я ни один не знаю. Ну, тут два этажа. Сейчас покажу вам прикольную тему. Здесь, короче, можно за два ора взять мороженое, расставить очередь, положить себе, что тебе нравится, и можно Съесть ее один раз, потом прийти еще раз. И так без остановки целый один день, что ли, получается, наверное, да? плохом да. ну, вот. И никто это не контролирует, и может прийти на следующий день со своим стаканом. Как Бургер Кинг у нас э, с напитком. Никто не обманывает, я слежу. Минутка полезной информации. Я купил мороженое, фруктовое. Я все время забываю снимать сразу и, за... и снимаю потом. Эм, стоило на два с половиной евро. Ну, где-то 150 рублей. Это дороговато для него. Но сильно жарко здесь. Плюс 35. Я очень быстро перенимаю манеру, короче, речи. Если с украинцем разговариваю, начинаю шокать, рэкать. А здесь я перенимаю этот акцент моих родственников. Потому что они там окончания что-то тянут. Я тоже такой же становлюсь. Поэтому не обращайте внимания, если вам кажется, как-то мой акцент какой-то или речь. Я, типа, не придуриваюсь. Просто реально не могу это контролировать, вообще. Такие дела. Возьмем Adidas и вот так вот он выглядит. Это все, как бы как склад. А у нас такого вообще нет. И, типа, вы же помните, как у нас магазин Adidas выглядит, а здесь это вот просто склад. И всем пофиг. Нет никакого шика. И я думаю, что даже от этого товары дешевле становится, Потому что нет кучи продавцов, ну и тому подобное. 69 евро. Вообще мне очень нравится. Здесь в это время года очень солнечно. В прошлом раз я приезжал, когда было дождь. Короче, сентябрь или октябрь был. А сейчас здесь супер тепло. Сейчас я сегодня еду в город уже, и там будет повеселее. Как бы здесь у них такая деревня.